Уважаемые коллеги, 12 января следующего года исполняется 300 лет со дня указа Петра Великого о создании прокуратуры. Он хотел, чтобы было государь око, которое наблюдало бы прежде всего за Сенатом и даже синодом. Законность – это главное, но не бывает законности без справедливости. Мы на следующей неделе пригласили вместе с вами генерального прокурора. Впервые за два с половиной года новый генеральный прокурор представит перед Думой свое видение о соблюдении именно законности и правопорядка в стране. Я надеюсь, что идет тщательная подготовка к этому исключительно важному для всех нас выступлению. Мы отправили материалы, в том числе и вопросы. Я на последней встрече с президентом вручил ему целую папку. 106 человек после выборов были профилактированы. Кому дали 10 суток, кому 20, кого оштрафовали на 20 тысяч, а Ингалычу и депутату Московской Коллеги, Думы прошу бояли почти 600 тысяч за 4 штрафа. Я считаю, что это финансовый разбой, и надо все сделать для того, чтобы остановить это безобразие. Я полагал, что мне не придется начинать после 7 ноября выступление, связанное с прокуратурой, но 7 ноября – общенациональный праздник, когда родилась советская держава. В этот день на Сахалине задержали 6 человек, включая депутатов и первого секретаря, а в Ленинграде, в Питере задержали наших комсомольцев и продержали 30 часов в обезьяннике и в автобусе, доставляя суд только для того, чтобы наказать их. Они пришли возложить цветы к памятникам великой советской эпохи. Я надеюсь, что вы все-таки к нам прислушаетесь, ценив за беззаконие, начинают и дальше брать Вверх в стране. Президент Кремле призывает к стабильности, к общему делу, к диалогу. А фактически каждый раз мы сталкиваемся с тем произволом, который вернулся к нам из 90-х. Вы мне можете поверить, меня самого 300 раз судили, допрашивали, описывали имущество. Единственное, в Думе, у кого удержали, в том числе и зарплаты, за то, что я как-то сказал на радио «Криминал берет вверх», особенно распоясал на Донбассе, меня оштрафовали на 1 миллион рублей. Пришлось встречаться с президентом для того, чтобы остановить этот произвол. Но на что хотел бы обратить внимание, вот тут некоторые ходят, хотя это вопрос касается каждого, и до вас дойдет такой произвол, если и дальше он будет продолжаться. Вячеслав Викторович, от вас многое зависит. Я к вам обращался несколько раз не только как председатель, но и как члену государственного совета, члену совета безопасности. Обратите внимание, 90-е годы я должен вам сказать, еще у многих правоохранителей сохранялась советская совесть и ответственность за соблюдение закона. Когда в 1993 году Ельцин отдал приказ расстреливать дом советов. Тогда два командира из Вимпела и Альфы отказались выполнять этот приказ. И если бы не они, там была бы жуткая бойня. Они вышли от него и сказали, мы слуги государства, не каратели, и выполнили тот закон, закон безопасности, который обязан выполнять военный человек. Когда здесь в Думу в 96 году после денонсации Беловерских соглашений снова ввели войска ночью вместе с собаками и боекомплектом, тогда у некоторых командиров хватило воли дозвониться до меня, а мне пришлось ночью поднимать больших руководителей, которые пришли на ковер Ельцина и сказали, мы не будем вводить чрезвычайное положение, арестовывать по вашему списку 400 человек, мы не будем объявлять гражданскую войну в стране. Ельцин порвал свои три указа и после этого вывели из Думы войска. Я считаю, что при каждом случае есть политическая воля и ответственность. Вот здесь сидит Крашенинников, он не разделяет мои взгляды. Но когда его тоже, Ельцин, пригласил себе в кабинет и потребовал запретить КПРФ, он позвонил на следующий день мне и сказал: что я его не знал, я пришел, он говорит: вот есть такой указ. Указание, Я говорю, что вы думаете, можно запретить партию таким указом? Я говорю, мы умеем сражаться и в подфолье. У нас огромный опыт на сей счет. У нас немало героев, которые груди закрывали амбазуры. Мы будем защищать трудовой народ, как считаем нужным. Он сказал, я не буду издавать такой указ, но я понимаю, что меня накажут. Его наказали, но он не принял незаконное распоряжения и, в принципе, сделал... Тем самым весьма доброе дело для безопасности. Мы почти 7 месяцев присидили в Конституционном суде, когда из штанов выпрыгивал Шахрай, Бурбулис требуя расправы над нами и признать всех, кто состоял КПСС, участники уголовных преступлений. Зорькину хватило воли и мужества выдержать тот дикий напор и преследование. Он тогда принял законное право, и мы снизу восстановили партию. Она живет, работает и будет успешно работать. Но я считаю, что в личном плане хочу светлой памяти поклониться Кобзона, Говорухина, Бондарева, Распутина. Когда меня состряпали дело на 10 лет за то, что я обратился к стране сохранить СССР и быть верным нашему закону, высшему закону, референдуму. Тогда они в полный голос пришли и сказали, у нас немало Возможности выступать мы не дадим возможности расправой. И, кстати, голос сыграл огромную роль после того, как это дело спустили на тормозах. Сегодня у нас ситуация с вами осложняется. Нас обложили со всех сторон. Нам пытаются угрожать то, что сейчас творится на границе Беларуси и Польши. Это спецоперация, которая продолжает проводить так называемые запады «натовцы». И если она у них удалась на Украине, тут она срывается. Но обратите внимание, как застонала объединенной Европа и «натовцы». Батька своим характером, волей вместе с силовиками оказывается сильнее всего Европейского союза и НАТО и показывает пример, как надо защищать национально-государственный интерес. Но хочу обратиться к Попову, он теперь депутат, Миссию обаятельной супругой перестаньте склонять в свою Белоруссию. Без Белоруссии у нас нет будущего. Без восстановления нормальных отношений с Украиной мы не будем геополитической крупной державой. Мы не в состоянии решить эти проблемы. Нам надо складывать потенциалы. И нечего каждый день склонять Украину, она сама оказалась оккупирована нацистами, и бандеровцами. Надо защищать народ Украины и бороться против этих мерзавцев. И прежде всего признать Донецкую и Луганскую республику. Мы уже в этом году оттуда приняли две тысячи детей. Уже почти 10 тысяч детей по инициативе Думы при поддержке всех фракций отдыхают у нас и уезжают отсюда настоящими патриотами. Но ну, а я еще раз с этой трибуны официально обращаюсь к генеральному прокурору Красноу. Вы готовьтесь тщательно. Я передал материалы и документы президенту. Он мне сказал, что он отправил силовым ведомствам, в том числе и вам. Напоминаю, прежде всего по выборам, что касается Брянской области. Там сидит человек, который украл голоса и не хочет отвечать за это. Мисс с супругой уже... Якобы заработали больше миллиарда. Я не знаю других супруг губернаторов, которые имели бы такие деньги. Давайте разберемся. Я хочу вам напомнить, в том числе Вячеслав Викторович знает, когда я с этой трибуны сказал, что Деребасков Басков, Совет, включил в себя иностранцев больше, чем российских. Давайте создадим комиссию, расследуем, чем и закончилось. Меня потащили в суд. И 4 месяца таскали по судам только за то, что я предложил создать комиссию. Рябаскову нужно было потом отзывать заявление. Но у нас такого рода куча заявлений сидит по хозяйству Казанкова, по Грудинину, по Сумароку. Лежит целая куча материалов по Бессонову Владимиру. Все материалы есть в прокуратуре, даны поручения. Мы обязаны при отчете услышать все необходимое. Подсчете услышать. Я настаиваю на том, чтобы вы еще раз вернулись с тем 18 законам, по которым каждому пытаются рот заткнуть. У нас Бондаренко выступил, вчера 1000 рублей ему штраф, 1000 рублей за 19 сентября. И сразу очередную повестку, 2-3 материала и пошел под уголовщину. Давайте одну минуту я завершаю. Недопустимо Давайте. такие вещи делать. Все равно рот вы не заткнете, все равно бюджет у нас хилый, все равно страна продолжает вымирать. В прошлом месяце на пять покойников, три новорожденных, единственная страна в мире, сидят без конца, ковид обсуждают, надо обсуждать первичную медицину, возможности подготовки кадров, целый ряд других вопросов. Они лежат у вас на столе, включая 12 наших законов, а коломейцев положил. Надо обсуждать проблемы поддержки нормального продовольствия и обеспечения. Все это готово. И Кашин, и Харитонов, и коломейцев. Все у вас на столе. Мы без конца сидим, обсуждаем третистепенные вопросы. Но без этих не решить проблему ни здоровья, ни социальной справедливости, ни всего остального. Я считаю, что... Сегодня надо рассмотреть при отчете прокурора вопрос о его полномочиях. И обращаюсь к Роснову. Дайте нам ваши предложения. Какие вам нужны полномочия для того, чтобы в стране восторжествовала законность? Когда создавали советскую прокуратуру, главное было условие. Законность может быть только общероссийская. Ее не может быть Калужской или Казанской. Поэтому мы должны добиваться, чтобы законность касалась всех. И закон... Пример, как он исполняется, показывал прежде всего каждый депутат.